Добрый день, с вами музыкальный магазин Glynky.ru. Сегодня мы рассмотрим топ-8 ошибок при выборе цифрового пианино. На что стоит обратить внимание, а что можно считать мифом? Ошибка первая. Это путаница между пианино и синтезатором. Это разные инструменты, и они решают абсолютно разные задачи. Цифровое пианино стремится заменить собой обычное, акустическое. Это означает, в первую очередь, упор на качество клавиатуры. Зачастую это молоточковая механика и 88 полноценных клавиш. Синтезаторы имеют большее количество различных функций и тембров. Это инструмент для работы со звуком. Если вы хотите играть классическую музыку Моцарта, Шопена или Рахманинова, то синтезатор не подойдет. Ошибка вторая. Часто путают переносные и стационарные цифровые пианино. Большие тяжелые инструменты в деревянном корпусе, как правило, имеют преимущество по звуку. Также у них есть встроенные педали и крышка. Переносные пианино имеют легкий и компактный корпус, их легко перемещать. У таких инструментов отсутствует крышка для клавиатуры, нужно пользоваться накидкой от пыли. Стойка для переносного пианино может быть выбрана, исходя из ваших потребностей. Крестообразная, Z-образная или деревянная. Ошибка третья. Полагать, что цифровое пианино может полностью заменить акустическое. Даже дорогие цифровые пианино не могут передать все нюансы исполнения, присущие живым инструментам наиболее приближенными к акустическим будут модели стоимостью от 150 тысяч рублей. Как правило, они имеют деревянные клавиатуры и мощные качественные динамики. Тем не менее, для большинства целей, таких как обучение или любительская игра, могут подойти и более доступные по цене варианты. Это корпусные модели от 60 000 до 100 тысяч рублей и переносные пианино в ценовом диапазоне около 50 тысяч. Ошибка четвертая. Полагать, что одна фирма заведомо лучше другой. Правильно будет сравнивать конкретные модели, а не бренды. Конечно, фортепиано разных фирм отличаются между собой и по звуку, и по клавиатуре. Это вопрос индивидуального восприятия. Мы всегда рады помочь с выбором. В наших салонах представлена вся большая пятерка производителей. Casio, Yamaha, Roland, Кавай, Kurzweil. Это проверенные инструменты, которые мы смело рекомендуем к покупке. Ошибка пятая. Судить о качестве звука по техническим характеристикам. Это очень распространенная ошибка. Не существует прямой зависимости между техническими характеристиками и реалистичностью звучания или хорошими ощущениями от игры. Цифровое пианино ⁇ это симбиоз множества параметров, формы корпуса, качества и настройка акустической системы, тонкости сэмплирования и создания звука. Бывают случаи, когда на бумаге инструмент не представляет из себя ничего интересного, а на деле звучит очень хорошо. И наоборот. Это зависит от того, насколько удачно производитель поработал с тем, чтобы разные составляющие инструмента хорошо взаимодействовали друг с другом. Ошибка шестая. Пробовать инструмент без звука. Мы часто встречаем людей, которые хотят пощупать клавиатуру, но почему-то полагают, что включать инструмент не обязательно. При подобном исследовании инструмента упускается главный момент. Мы не чувствуем, как пианино реагирует на силу нажатия и ведет себя при игре. Ошибка седьмая. Полагать, что молоточковая клавиатура полностью идентична механике акустического фортепиано. Устройство клавиатуры – это специальный механизм, который имитирует клавиатуру акустического инструмента. Роль молоточка выполняет противовес, расположенный под клавишей, а сенсоры считывают нажатие и отпускание. Восьмая ошибка – полагаться на мнение другого человека. Купить как у знакомых или друзей. Для того, чтобы покупка приносила радость, делайте выбор сами. Перед покупкой мы рекомендуем послушать пианино, поэтому приглашаем вас в один из наших салонов послушать и подобрать свое пианино. Мы всегда рады гостям и готовы помочь с выбором. Если у вас возникли вопросы, задавайте их нам в комментариях. Напишите также, какая из ошибок вас заинтересовала больше всего, и мы снимем отдельный ролик на эту тему. Подписывайтесь на наш канал, спасибо за внимание.